Как путешествовать дешево? Первое – это путешествуйте не в сезон. Второе – не клюйте на туристические места. Третье – избегайте праздничных дат. Четвертое – ищите информацию еще дома. Выясните, как выгоднее расплачиваться. Не покупайте туристические сувениры или торгуйтесь. Бронируйте жилье и перелет заранее и в правильный момент. Попробуйте бесплатное жилье через каучсерфинг снимайте жилье с кухней, чтобы готовить самим, питайтесь в кафе для местных, замените групповые экскурсии бесплатным гидом или путешествуйте сами. И последнее, ищите туристические карты и скидки на достопримечательности.